20 пар сноб праздничных туфель. Потрясающая подборка. Досмотрите до конца и будете приятно удивлены. А пока вы смотрите, подпишитесь на наш канал и нажмите на звоночек. Beauty Club In the past again no you know my little triggers keep on triggering